Здравствуйте, здравствуйте, Марина. Здравствуйте, здравствуйте, Геннадий. Как наши успехи? Замечательно. Замечательно. Домашнее я задание уже... задавала. Здра... Татьяна. Да, страничку маленько уже подредактировала. Ну короче, почистила я ее всю навпрочь. Uh -huh. Давайте так. Вы сейчас откроете мне свой экран и покажете страничку в Инстаграме, которую вы ведете. Мы начнем с вашей странички, которая у вас в Инстаграме. Не буду уже, так сказать, вам объяснять многого. Вы знаете, что такое никнейм? Да знаете? Ну вот имя же, да? Да, никнейм это вот ваше имя. Да. Оно должно быть легко читаемым и запоминающимся вы не проверяли а если просто было бы просто марина куликова 920 ну, без вот этих цифр что занят, это уже был никнейм такой был занят а эта система она сама подсказывает просто да? ну, uh -huh. я вот когда пробовал свой никнейм да, я сначала попробовал без всяких цифр у меня прокатило то есть, у меня ну, как... я не понимала тогда этого, когда я создавала. Поэтому, как вот у меня как получилось, я вижу, что это вот сейчас вот вы мне подсказываете, да, я этого не знала, я зарегистрировалась и все. Ну, Может быть, раз... попробовать за главные буквы поменять? Ну, и система вам сама предложила 9424. Ну, пусть будет так, конечно. А вот видите, смотрите, Топлинк вам другое имя предложил, да, то есть опять-таки... У вас, э, ну, по идее, надо было сделать вот так вот, на топлинке. Точно такой же никнейм, то есть, вот на ссылочку сюда поставить. Но вы, когда регистрировались, он вам вот это имя подсунул, да? Ну, да. Ну, не совсем бренд получается. Теперь давайте к вашему аккаунту поближе вернемся. Вот смотрите, Марина, вас никакие цифры, вот эти циферки не смущают. Три семерки, потом 434, 233. Вот Можете объяснить вот эти циферки, что они означают? Ну, это сколько, я, это сколько я публикаций сделала, сколько у меня подписчиков, и на сколько человек я подписана. Ну, маленько смущает, конечно, что подписчики есть, а... Ну... То есть вы молодец, вы имеете в хозяйстве, так сказать, кошечку, которая принесла вам приплод, да? Вот. Ну да, радость. Да. Угу. следующий постик здесь вы тоже видео выставили я так понял да, да. да. видео хорошее все у вас. только мне непонятно вот вот эти вот в 9 завтрак в 10 подвиг в 12 война с англией это что такое это как я все по расписанию, славный денек, да, как опустить возможность прикоснуться к природе, все по расписанию. 9 позавтракала, в 10 там побежала там подвиги совершать. Ну смысл такой, что вроде как по расписанию. Понятно. А почему война сама? Ну это как у Барона Минхаузена. Вот смотрите, давайте посмотрим. Вот на кошечку наведите мышку мышку на кошку посмотрите вот 17 лайков а поняла вот смотрите 17 лайков 13 комментариев дальше uh -huh. сюда ведем вправо мышку смотрим 55 просмотров 10 комментариев uh -huh. дальше значит, сюда ведем 54 лайка 2 комментарии анализируя вот эти даже три поста Три угу. Какой у вас вывод направлен? Ну, наверное, то, что я вот здесь вот более как-то от себя, наверное, писала откровенно, да, может быть, как-то, а, ну, вот, более развернуто там что-то рассказывала, да, что при... нежели чем здесь просто видео и все. То, то есть тут, может быть, просто видюшка понравилась людям, что вот как сделано. А здесь вот, наверное, вот... Наводите на этого смешную вот эту смайлик, которая ниже. Вот смотрите, здесь опять вы написали пост, разместили картинку смайлик. Смотрите, 9 uh -huh. лайков, 3 комментария. Переводим на... Смотрим, смотрите, 9 лайков, комментариев 0. Сюда переводим, uh -huh. на дочку на свою переводим. Так, смотрите, 22 лайка, 6 комментариев. Вот смотрите, о чем можно... Вот эти все лайки, вот смотрите, на кошечке было 13 комментариев, да? Uh -huh. На тупочке сколько комментариев? 6. На видео, которое вы в лесу, вот, э, вот смотрите, вот здесь вот видео выставили 10 комментариев, а uh -huh. здесь, на, где вы в лесу 2 комментариев. На смайли uh -huh. вообще нету комментариев, да, получается? Нет, три комментария 3. и на розочки. На цветочки нет ни не одного. На, на цветочки тоже. То есть, во-первых, э, во вот смотрите, тут у вас представлены различные виды контента. Ну, у вас uh -huh. есть фотоконтент, есть э, видеоконтент, есть уникальные картинки, ну вот с котиком это котик это уникальная картинка. Почему? Потому что это ваша картинка. Вы ее сами фотографировали. Вы не ее из, не из интернета взяли, вы ее uh -huh. взяли из жизни. Uh -huh. Значит, такие вот посты они заходят очень хорошо. То есть понимаете, кошечка с котеночком приплот. Естественно, ваших подписчиков у кого-то тоже много. Ну, Среди ваших подписчиков людей с кошечками, с котиками очень много, наверное. И, соответственно, <связанных> комментарии вызваны, ну, ну, вот, эмоции вызывают вызывает у людей. Ну, то, что вы рассказываете про свою семью, показываете свою дочь, тоже вызывает среди ваших подписчиков интерес к вам. Он вызывает интерес. Не задумывались? Ну, я так думаю, что, может быть, не каждый умеет это делать, эту картинку, поэтому интересно. Нет, по большому. Контент всегда вызывает симпатию, тот, в котором, ну, ведущий или как говорится, пользователь показывает себя, свою жизнь, своих близких, свои интересы. Мы же ведь с вами люди, мы с вами не роботы. Наверное, то, что человек доброжелательный да, и хорошо относится к людям, он не скрывает себя, как он, он показывает себя естественным, таким, какой он есть. То есть не, не прячется там за экраном, да, он рассказывает о себе откровенно. откровенно да, и... Значит, вы не переживайте. Вот Когда мы закончим с вами обучение, у вас угу. профили будут совершенно другие. И вы сами увидите, какие у вас произойдут изменения. Это я вам честно говорю. Ну, вы понятно. молодец. Вы старательно выполняете все, делаете, идете к цели. Вы себе видите цель, и вы идете четко, пошагово к этой цели. И мы будем вам в этом помогать. Хорошо. Вы очень молодец. Я вам да. честно скажу, вы молодец. Вот. Поэтому я думаю, что... Все у нас с вами получится. Ну, да, ну да, поняли домашнее задание, да, Марина? Да, поняла. Спасибо вам большое. Пойду работать. Домашнее задание делать. Вот. И постарайтесь все это к понедельнику сделать вам, потому что еще надо э, доделать то, что не доделали в, в это в канате. До свидания. Ну, до спасибо свидания. вам большое. Да, всего да. доброго. До, до следующей встречи и вам тоже. Давайте до, до следующей встречи.